Расладиться сладким ядом С твоих ярких спелых губ Обмани меня, дай Мне обнять тебя хоть взглядом И коснуться нежных рук Найо и Голос обвиняет За тобой одной пойду Позови меня И Сердце биться перестанет Если вдруг я не смогу Вновь вернуть тебя Я вспоминаю это Я вспоминаю эту